Вот этот сбор. Нужно? Нет, нет, нет, он нам как раз нужно. лишнее вещество нам не нужно. У -у -у. Мы должны тряпочкой, именно тряпочкой, У -у -у. распределить это вещество по хлопчику. Смотри. У -у -у. Возьмешь фрагмент тряпочки, небольшой кусок, У -у -у. сделаешь из нее фигушку. У -у -у. Вот такую нежненькую и просто распределишь вещество по толсту. Uh -huh. сейчас конечно многовато вещества часть из него уйдет в тряпку и пусть идет uh -huh. или даже сначала сбрей uh -huh. сбрей мастихином, uh -huh. потому что uh -huh. очень много вещества uh -huh. вот так вот сбрей. Uh -huh. что это нам даст? распределенность даст предсказуемость количества краски везде и, удобство в наштриховании дальнейших угу. пятен. Ну, например, вот опять ты взяла гору одной, гору другой, перемешала. Запрети себе эту угу. странную, странное действие. Опытные художники иногда так делают, но они знают, зачем они это делают. Ты просто намешала кучу ненужной краски. Угу. А дальше вот таким штрихом начинаешь наполнять, наполнять. Основные пятна, угу, цвета, короче, вот эти, появится и раз. зеленый, угу. вот он где-то здесь появится Появится и коричневый, где-то здесь угу. появится То есть наполняешь Поняла. штрихователем Вот этот э, цвет одежды, вот те белила угу. уже куда-то ушли а, Ну естественно, угу. на вот эту ерунду ну, да. А все штрихом, все штрихом, все штрихом, нет. Тряпочку возьмем. Часть некую тряпочки. Сейчас с синечкой создадим рисунок всего. Взяла ультрамаринчик. Стало намечать дальний план с его надводной и подводной частью. Вот оно. Наполняешь, наполняешь. Островочек. Наполняешь, наполняешь. Островочек. Здесь они слишком одинаковы по размеру. Можно этот сделать более горизонтальным. И покрупнее, а этот чуть меньше, более вертикальным чтобы была между ними разница они слишком одинаковые. На переднем плане вот эту набираешь, тоже пока только синькой, можно наметить, можно потыкать, так только намечаем рисунок, как бы чуть чуть бледнее, чем оно есть на самом деле, но чтобы все тональности произошли Лодка произошла? Давай. Нет. А, ты шишила это, да? Вниз понял, вниз понял. Вниз. понял. Угу, угу. Давай еще уточним. Стоит, Значит, слишком она туда смотрит. Пусть она больше вот с каким-то уклончиком uh -huh. будет, и это тоже. Чуть-чуть с большим уклончиком. У, -у, -у, -у. У лодок есть аж вот такое закругление. Согласна? У -у -у -у. И тогда оно... Аж в перспективу. Хорошо, что они на разных уровнях будут. Отлично. Так, вот эти розовые... Желтоватые пятна. Давай в картину. Я взял вот этот оранжевый. Mm -hmm. То есть не, не, сразу не в пользу желтого. Положила, удавила. Положила, положила, положила. Чуть-чуть удавила. Mm -hmm. Еще добрала, еще добрала. Сначала не в пользу желтого, в пользу розовинки. То же самое. То же самое. Удалила. Подштриховала. отштриковала. Да? Появляется сразу некая идея отраженного. Пальчиком добрала вертикаль, нарочитую вертикаль отраженности. Такая муглистая среда получается У -у -у. в отражении. Вот. Потом уже это отражение будет заслонено отраженными деревьями. Да? То есть появится вот этот силуэт, а из-под силуэта будет светиться. Логично, да? Mm -hmm. Здесь мы, вот это место вот прямо так и останется. А здесь ты просто потом немножечко помусолишь облачка, mm -hmm. в том числе добавляя немножечко утемнений снизу, снизов, И у тебя появится облаковидная дымчатость. Правда? Да-да-да. -то. Так. Возьмем более мощный, сиреневый. Угу. То есть, как мы море вчера упаковывали угу. неким глянцем. Неким глянцем сейчас упакуем и вот это. а потом впишем туда зеленцу то есть вот такой фиолетово-грязный грязь, грязца вот такая грязюничка То есть это темное. И очень... Смотри, какое оно темное. Тебя же не смущалось, что оно темное? Да. Это же населенное. Грязно населенное тебя тоже не смущалось. Костичек чуть-чуть. Когда ты наберешь эти все пятна, доберешь, доберешь. Начнем разработку этих пятен. Пример травой. Ком. Тряпки. Ком. Зеленца бирюзовой травки. Вот наши травиночки. Уже начнут появляться цветовые вкуснятели. Согласны? Оранжевые зелености ранживенькой. Их накидаешь. Кисти порисуешь. Порисуешь вот этих ребят. Мастихинчикам можешь помогать себе в решении их согласно согласно вот потом кисточкой красненький кисточкой синенький ну синенький там в принципе так если вот здесь мы уголовники Сюда какой-то грязноватый белый. То же самое здесь. Сначала напачкала пятно, потом порезала на бортики. Также здесь сначала напачкала темное. Потом выцыгонила доски. Потом на эти доски усядутся. Вот так густо материализованная у тебя. Хорошо? Подними будет темнота. пачка. Сиреневый. Сиреневый, А потом освещенная да? часть. Но правда здесь у нас другое освещение. Может быть это только сиреневый. Вот эти веточки выстроить, выстроить, выстроить, выстроить. Характер движения ты видишь? Смотри, из вот таких мелких отрезков кладу в ствол пустая кисть практически пустая я пустой кистью после того как я испачкала ее в краску вытер и пустой кистью создаю веточки лепесточки. Здесь будет красиво, если будут вот так понатыканы одиночные лепесточки. Буквально буквально понатыканы. Здесь будет более поэтично. Стайка. Стайка это толкучесть. Толкучесть. Да? Листьев. А почему мы не задний план сначала начали? Да там же он почти никакой. То есть мы его чуть-чуть потом да, тронем. Да, да, да. Ну просто мы сейчас себе тут создадим ему. Даже если мы вот сейчас вот захотели в этом задний план, нам ничего не мешает мутно, мутно влезть в задний план. Согласны? Угу. А так мы уже себе настроение подняли и дальше пошли. Весь этот чертежик, всю эту архитектурку начинаем выстраивать, вырисовывать. Сейчас, сейчас. Смотри, не на всю длину. Раз, и уже достаточно. Не на всю длину, правда? Причем мы обратим внимание, что здесь она бледна. То есть вот какая-то она тут бледная. А вот свет из-под теневой можно усилить. Вот смотри, и здесь усилен, и здесь усилен. И здесь из-под теневой этот уголочек так дым светиком преувеличенно преувеличенно высветлить. То есть даже если на фотографии или на, у природы там этого не нашлось, то мы это подсовываем. Ладно. Потому что это сразу дает предмет в пространстве. То есть именно оттуда рвется свет. Похожим образом. А больше здесь нет для таких. Вот На его как оно, как ты его и видишь. И красноту Потому эту увидеть, да, и красноту эту береговой увидеть. И здесь вот эти розовости. Сиреневости тоже увидите, вот эти, угу. прям вот с, ки с кистью все это порисовать, вот, ну и заодно можешь, конечно, пуститься сюда и тоже чуть-чуть порисовать, помогая пальцем, чтобы несколько мутно было, не все затирая, но так под, подмутняя, хорошо? Угу. Вот такой Стволики берез потом можно вот такой царапочкой добыть. Угу. Ну, когда там наберешь их содержание. Чуть бледнее, призрачнее в отражение. Частично можно пальцем набрать, набрать, набрать. А потом еще и кистью помогать, и пальцем одновременно. Хорошо? Можно зеленоватую, синьку закладывать. То есть, к синему зеленцов. Где и... вы? Бы... Кстати, красиво, когда оно будет мало. Все-таки там он переборщил. Уже вот этот перламутр хочется не, не замусолить. Лишними, да, цветиками. Вот что-то такое, mm -hmm. чтобы оно было. Так. Перебеливала. Желтее, ладно быть, эту. Mm -hmm. один бугор, смотри, заслонил другой, угу. тот заслонил третий. Чем больше заслоненность, тем больше эффект ухода пространства. Темного не хватило, чего-то. Не дошла еще. Ты понимаешь, этот темный должен был быть Изначально. раньше, чем ты до него дошла. Он там очень хочет быть поскорее. Он держит здесь, смотри, сколько у него власти здесь. Мало того, он же еще и отражение, он же создает еще вот это романтическое звучание воды. И вот уже это заслонено береговой. Согласно. Смотри как Все поэтапно В разумное уходит Поколебалась угу. Подобная же чернота И пошире, а то такая лодка, которая как коньки, слишком, слишком остра. И тоже своя маленькая кинечка чернявая. Вот эта черняненькая кинечка тоже произошла недопроизошло боковинка недопроизошла я еще сама вся недопроизошла, да? Смотрите, недопроизошла боковинка mm -hmm. и потом недопроизошла уже сама густота вот этого не стала этот кусок я наращивать? еще не дошла а -а -а. так выпукла думаю что с ней почему такая несимпатичная заметила ну и как какие хорошо быть с этим носом да, мощным так. так красиво набрала можно еще немножечко этих веточек в общем-то да. Смотри, кладешь и вытягиваешь пустую кисть. Пустую. Я боюсь. Смотри, никогда параллельно вот так не рисуй, потому что там рама. А даже если не рама, художники так никогда не делают. Хорошо. То есть всегда учитывают, что... ну, вообще-то некрасиво, когда совершенно параллельно краю. Вот. Можно еще вытащить здесь вот этих ребят. Но если ты боишься веточки рисовать, то, конечно, их попробуй вытащить. Ну, чтобы не было однообразно. Угу. Там куст, тут куст. Согласна, да? Вот на таких. Угу. Немножко вытащишь. И чуть-чуть пристроишь какой-нибудь кустец-молик. Да? Хорошая здесь травочка. Давай. Сюда, вероятно, тропинка пошла, немножко зелененький. Подрубила, Подрубила. пережил, Там оранжевость желтого очень, очень заметно. Ну, именно оранжево-желтого. Ну сначала не. Смотри, оранжевый желтого на рамках ты запаснился? Да. а то пробовать на эти ударчики так ну, надо было чуть-чуть тронуть. Минюкочки Стволики чуть-чуть Давай с той стороны то же самое А тут дали уже и не надо ничего Единственное, что там должно быть, это рябь на воде. В одном эпицентр и в другом месте эпицентр рябьи, а все остальное нет колышется. Делаем. Чуть-чуть камушечка Чуть-чуть. Линию береговую немножечко под под обозначить. мерцательным мигательный может быть вот эту седую линию чуть-чуть снабдить веществом немножечко камня Е-мое халючее, дё, дё, дё Ну что, что это такое? Можно, правда, ещё было бы подсунуть тенистости сюда вот они съелись